Изекиль, 37 глава, выборочно. Это uh, по-английски «dry bones» — сухие кости. «Была на мне рука Госп Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей».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 «Я веду дух вас, и оживите, и обложу вас жилами, и вырошу на вас плоть, и покрою вас кожью, и веду вас дух, и оживите, и узнаете, что Я Господь». Здесь глава дальше идет, просто хочется в контексте сказать, что «it's a process». Бог сказал, Бог показал, и потом несколько раз Он повторял. «Скажи это слово!» Он сказал, что-то произошло, но духа в этих костей не было. И потом Бог сказал, «Вдохни на эти убитых, и они оживут». Я хочу вам засвидетельствовать. Многие из вас знаете меня, вы знаете, что почти ровно год назад... Минус пять недель у меня была авария. У нас в Сен-Маркус был день благодарения. И после общения я ехала домой. четыре примерно часа стояла мне дорога. И примерно 10 минут от выезда от брата Андрея и Жаны я слышала интервью. И мне... я слушаю интервью, но мой разум перебивает мысль. «А ты готова встретить Господа?» И я так и так расслабленно ехала за рулем, я подумала, ой, это серьезный вопрос, и я взяла руль двумя руками, и я вот выправилась, и в этом мгновении меня сбила машина. А светки некоторого вот этого события я в детали покрою, а потом бегла, чтобы не утомлять никого. Вот этот был вопрос задан, и буквально получается, как бы миллисекунда сбивает меня именно в мою дверь машина. И я уже дорогу не вижу, я вижу небо. И в то мгновение, трижды, это миллисекунды, я говорю, «Иисус, омой меня кровью своей». Трижды. На третий раз приземляется моя машина, и я такая, о, на основании. И бум, я чувствую, моя машина летит налево. И обратно, в миллисекунды, в этот момент очень много произошло. Трежды обратно то же самое. Я сказал, Иисус, омой меня кровью своей, потому что для меня лежало. Сейчас предстану перед Сыном Человеческим, и я знаю, что я могу перед Ним стоять, если я омыта кровью Христа. Но в тот момент я еще видала, как мое все тело трясло, паника шла. И мне еще задался вопрос, а как у тебя внутри? И я вот как бы глянула внутрь, и я смотрю, вот как бы вот так. Покой, тишина, как вот просто тишина. И, видимо, я потеряла сознание. Когда я пришла в себя, сзади меня я слышала голос. Он давал, давал мне три повеления. Он говорил, «Открой глаза». Я не открывала первый, второй раз, услышала третий раз, повеление было. Последняя вещь, что ты делала, ты была за рулем, открой глаза. И якобы вот я услышала это, и я перевела в мозг. А, открой глаза, ты что? И я открыла, и мне показалось, я нацию имею, то, что я видала. Это моя третья авария, такое маленькое уклонение. Я, я всегда раньше думала, что... В мгновение я могу сказать эти слова, но первые два аварии, Бог мне показал, не так это то. Меня второй в аварии крутило, и я просто в ступоре смотрела, и я не могла слова сказать. Моя вторая авария Total Car, третья авария Total Car. Ну вот в этом мгновение... И я когда уже рассмотрела машину, мне казалось, что что-то у меня не в порядке, и я глаза открывала, закрывала, и я потом один раз увидала в углу траву и темноту, и я поняла, видимо, я ехала по дороге домой и слетела в обочину, сейчас темно, мне никто не найдет, я сама одна, и я знаю, что мне никто не будет проверять». И в этот момент я вот как с кем-то близким, я говорю «Иисус». Вот просто вот по-дружески «Иисус». И я услышала с правой стороны по-английски задавался вопрос «Is he real? Он реальный?» И я задумалась, думаю, я знаю, Иисус реальный. И пока я размышляла, как ответить, я слышу с, с левой стороны по-русски человек, ну, по-русски, но ну, очень такое, very firm, очень вот смело, он жив. О, я подумала, вот как надо отвечать. Ну, уже второй раз, Jesus я звала по-английски. И мне обратно вопрос вопрос. И уже мгновенно ответ. И обратно. Jesus. Вопрос и ответ. Он жив. Я остановилась после трех раз. Некоторые люди верят в приметку. Три раза и все. Нет. После трех раз у меня ничего не произошло. Я этому не поддерживаюсь. Но пока я рассматривала кабинку. У меня горел свет машины, Стекло было побито. Все airbags deployed. У меня мысль... А он же жив, а он же реальный, и я беру все, что во мне, и я кричу: "Jesus!" И в том мгновении я вижу ноги человека, вот мужчины, и он как бы подпрыгивает от земли. Такое понятие мне, что он как бы пальцем тыкает на машину, говорит: "Someone isn't there, someone isn't there", и убегает. А я то думаю, я то тут, и я ему кричу: "Позвони 911". Вот это маленький аспект, который достоин Божьей славы, чтобы, если кто-то сомневается, я одна из свидетелей, что Иисус Христос, правой рукой скажу, Он жив. У меня в этом году, вот, если так взять, 11 месяцев, состояло 6 операций, пять раз меня вводили в общий наркоз, мое сердце падало в ударение на 30 удары. Я просто смотрела на монитор, как несколько раз это было, просто наблюдаю 40, 41, 42, 39, 38, когда уже на 30 надо падало, тогда все цифры. Я сама медсестра в критическом отделе, мне казалось, что-то я не понимаю, но когда на 30 уже начало падать, тогда все цифры начали резко падать. Я поняла, что надо двигаться и звать медсестру. В общем, это было несколько раз. Я хочу вам показать. Вот у меня уже почти все зажило, но я скажу вам сначала, полом от меня ключица, вот она уже оперирована. Два раза тут. Здесь было четыре гвоздя и железка. У меня был поломатый стерном, у меня вот эта средняя кость. У меня были поломаты ребра с правой стороны. У меня была поломата вот эта правая рука, кость. А у меня был таз спереди и сзади поломат. У меня в черепе были эм, стекла и под всему телу были синяки. Синяки сходили с тела примерно 5-6 месяцев. Я у докторов спрашивала, это возможно? Потом я поняла, что я принимала разжижающую кровь, лекарства, и вот у меня ощущения. Мое слово это для человека, который, может быть, находится как эти сухие кости внутри. Вот сегодня праздник, мы пришли, мы улыбаемся, я скажу по себе, а внутри как-то суховато. заешь вид что-то радостно, а уходишь. Ну, очередной праздник. Ну, ищешь что-то сказать доброе, а внутри сухо. Дух Божий говорит. Что Бог силен даже когда плоти нету. Когда авария произошла и операции все были, я за это не переживала. У меня был покой, я приняла. Господи, как будет, так будет. Мне говорили, что, может быть, я не смогу ходить, двигаться. Вот очередные операции были у меня три недели назад. У меня сделали рентген на вот эту руку особенно. Неделю назад я доктору сказала, что после этой операции, где вытащили 12 гвоздей и железку, у меня образовался кулечек здесь, вот, вот это скин, вот эта кожа, и я начинаю трогать, и здесь вот как бы вода или кровь, и меня оно начало лично беспокоить, я начала делать изслежку на интернете, что делать, там разные зарядки, упражнения, и оно меня очень настораживало. И вот через примерно 5 дней после операции моя дочка говорит, «Мам, пойдем поиграем в бомбинтон». Я решила, это случай, звучит безрассудно, но я решила пойти и стукну один раз. Если что-то неудобно, сразу замажу это дело, и мы пойдем чем-то другим заниматься. Знаете, бомбинтон был идеальный. Я проиграла, но когда я пришла к доктору, через 7 дней... Доктор меня спрашивает, как дела, я говорю, хорошо, они вообще забегают каждый раз, вот чуть-чуть вернусь назад, когда я пришла на проверку на 6 недель, доктор мне сказал, сегодня, с сегодняшнего дня ты можешь делать попытки становиться на ноги. Я сказала, да, доктор, можно ли я это попробую вот здесь с вами? Моя была подруга, его помощница была. И я говорю, можете взять мои руки. И я встала из инвалидной коляски, и он взял мои руки, и я пошла. Я ему говорю, доктор, у меня намерение ехать домой, я живу на третьем этаже. Он говорит, «Вряд ли ты сможешь подняться». Я говорю, «Разрешаете ли вы мне? Буду ли я в разрешении вашем?» Он говорит, «Вряд ли тебе получится это, но я разрешаю». И я в тот день на утро, я заказала убор, там это был ужас, но мы доехали <laughs> на убор и домой, и я поднялась на третий этаж, после шести недель нехождения на ногах. Я должна уяснить, что на деле я в одном доме, я становилась на правую ногу, и я тащила свою левую. Вот сила воли. Я переживала, может быть, в общем, ну как бы я говорила, я танцую, все пугались. Ну вот, может быть, это... В общем, я понимаю, это милость Божья. Возвращаемся назад на бомбинтон, я, доктор говорит, как ты чувствуешь? Он каждый раз забегает. Как это? Это просто чудо. Я говорю, знаете, хорошо, я играла бомбинтон пару дней назад. Он на меня смотрит и говорит, что? Я говорю, бомбинтон. Он говорит, что? Я говорю, бомбинтон. Он говорит, что? Я говорю, ну знаете, бомбинтон. Он отступил назад и говорит, знаешь... Может быть, не надо следующие шесть недель играть бомбинтон. Я говорю, доктор, а вот если вы сделаете рентген, я буду знать именно каково состояние. Посмотрите на меня. Я хочу сделать аналогию, демонстрацию. Выгляжу хорошо, да? Вот так жатва. Господь говорит, я гряду. И он придет. Это такая иллюция, кажется, все хорошо. Он сделал рентген. И он говорит, ты видала? Ты видала? Твоя кость насквозь просверлена. Ты видала, она отсоединена от кости. И я смотрю и думаю, какое чудо, что кость не выскочила, когда играла бомбинтон. Это несколько мест, она просверлена насквозь. Я не знаю, что именно держала, что происходит со мной, почему. Я хотела связать это свидетельство. Бог... Любит каждого человека, Он ведет вас. И вот последний момент хочу зачитать мое самое сильное опоры это вот это. Я этим живу, я этим дышу, это меня ведет. Исаия 57 стих, 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердце сокрушенных». Я этот стих услышала. У меня что-то загорелось, я ничего не понимаю, но что-то какая-то здесь жизнь. Может быть, вы тоже услышали, поняли, здесь что-то есть. Посмотрите на слово «сокрушенный» и «смиренный». Я не брат, я сестра, имею определенные ограничения, но я посмотрела для себя, Ань, а что это «сокрушенный»? Я то думаю, знаю, по-английски «contrite». Repentant, remorseful. Это человек, который имеет дух, состояние, которое сожалеет от предыдущих поступках. Я когда поняла это значение, здесь говорит, я, чтобы оживить твой дух и твое сердце. Я принимаю тебя, Господь, я принимаю твое слово. И слово Господне говорит, жаждущий, идите все к водам. Аминь.